Друзья, к нам часто приходят вопросы, как же резать нашу ленту LS651. Хочу отметить, что в принципе на низковольтных неоновых лентах отсутствует маркировка на внешнем силиконовом корпусе. Но шаг резки всего лишь 16 мм, и я вам сейчас покажу, как очень просто и легко найти это место реза. Как же все это происходит? Делаем небольшой надрез вместе предполагаемого подключения ленты. Смотрим, Нету ничего. Тогда отступаем на 5-6 мм и делаем второй. Аккуратный разрез. И здесь мы уже прекрасно видим ножнички, которые обозначают место реза ленты. Берем и отрезаем. Берем заглушку с проводом, припаиваем провода к ленте, герметизируем и у нас отличная лента для саун, бань и экстремально холодных температур до минус 40. В комплекте идут две такие заглушки, много заглушек без провода и куча силиконовых держателей. Все что вам нужно уже есть в комплекте. Неоновая лента LS651 поставляется в катушках длиной 5 метров. Обладает влагозащитой IP68 и можно ее эксплуатировать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 100 градусов и, получ... и подключается к блокам питания на 12 вольт.